Любовильное состояние отношений к жизни. Я понимаю, что это очень легко сказать. Но это трудно сделать. Когда у тебя в любви нет сердца, тогда тебе очень трудно с ним справляться. Но я знаю одно правило. Мы всего лишь люди, и мы очень зависим от тех обстоятельств, которые нас окружают. Любовь надо получать оттуда. Любовь надо просить вы извините, что я вам расскажу такую историю, потому что она сугубо... Сейчас кончу. Она сугубо такая личная. Но мы поссорились близким мне человеком. Очень ссорились. И начали спорить, кто прав, кто не прав. И я так рассердилась, и я так, что мне стало так плохо. Я пошла в другую комнату, спустилась на колени и сказала, у меня нет любви. И я сейчас настолько гневаюсь, что я могу так пыхнуть, что просто я не выдержу. Молилась, молилась, вроде ничего, ничего лучше. Смотрела уже на миску, смотрела на вазу, сейчас возьму вазу, как стукну этой вазой. Сейчас она разбьется, что не могу ничего, все на нервы действует. Ждала еще, уже 12, уже 2. Я все прошу, читаю, читаю, успокаиваюсь. И утром встречается я, Два парламентера из разных комнат. Но что мы сделали, чтобы гнев развить? Мы дали друг другу листки, бумаги. И на ночь ушли. И каждый должен был писать, что он видит хорошего в другом. Как вы думаете, мой лист какой был? Пуст. Я грызла-грызла его еле-еле. Ну, одну там еле-еле нашла. Но это тоже было... Хорошо, что дает деньги. Это было выше и выше. Приходит парламентер, получаем листы. Смотрю, ну, подсматривала, там целый лист написан. Целый, полный. Я быстро шмык в свою комнату. Шмык на колене, скажи мне быстрее, скажи, ну что еще написать? Ты подскажи мне, пожалуйста. Мне было так стыдно, но это был урок мне. Мы, ну вот, когда мы гневаемся, и когда мы, нас надо разоблачить, потому что мы не всегда видим то, что надо. Нам надо вот это состояние, ой, извините, доброго любящего нрава, но это надо действительно получать. И это создает нам химические вещества, допамин, нороперифлин. Мы успокаиваемся, даже вот эти заболевания сейчас, Паркинсон Но последняя научная работа Разбивает предыдущие Которые говорят, что это связано С головным мозгом И не получение норепериферима И другого гормона Сейчас пишут о том, что это Дисбаланс нашего кишечника И неправильных бактерий Но это тоже все связано с психикой Бактерии тоже уничтожаются Когда мы негативны И у нас баланс уходит так что все это, а допамин, допамин это то вещество, которое при Паркинсоне нужно. Между прочим, можно я вам скажу очень легкий рецепт при Паркинсоне, да. когда вы очень нервная. Папа Пиус 9, он был Паркинсон. И была, я видела одну очень такую маркантную научную работу, где изучали для него, как ему помочь. И вы знаете, какой опять простейший совет. Курага, да, курага, это сухой априкос, да, сушеный. В стакан вечером или утром, ну, надо, чтобы два часа он там в воде теплой, ну комнатной температуры, не горячей, он там бы потом вылить-вымыть, и он такой размягченный уже, каждый день по утру 100 грамм. И, наконец, любовь и движение создают в организме гормоны эндорфин. Без эндорфина человек не может быть счастливым. Я читаю большому залу лекцию. Помню, где. Говорю завтра, я вам скажу, э, гормон эндорфин в Америке, Джон Хопкинс продает его за очень большие деньги, маленький кубик. Я говорю залу, если завтра придете, я вам скажу, как его получить бесплатно. Следующий день в зале два раза больше людей. Все сидят, ждут. Я ничего не говорю. Наконец, один же говорит, что вы нас убалтываете тут, говорите быстрее, откуда эндорфин брать. Я говорю, а неужели вы не услышали? Движение. Единственный вариант. Движение. Любовь и движение создают в организме гормон эндорфин. Он повышает защитную способность иммунной системы. А также делает чувство счастья. Когда человек счастлив, он освобождается от болей, Даже с тяжелыми раковыми и заболеваемыми, когда ты стараешься им помочь, чтобы боль не чувствовала, боль уменьшается. Когда ты даешь чувство защищенности и счастья. Когда моя маленькая внучка падает, она всегда на рев попадает, когда с родителями. Со мной она и уже все. Потому что я начинаю говорить о всем, что хочешь. И она начинает слушать, о чем я говорю. И совсем не больно уже. И вся боль уходит. Потому что эндорфин освобождает от боли. И, наконец, последняя наша весть. Божья сила есть любви. Это так просто. Никто не может без этого жить. И мы созданы для любви. Человек очень нежное существо. Его очень легко разрушить. Единственное топливо для жизни – это действительно значение любви. Пустой безжизненный сосуд без любви, одна ненависть. Человек уничтожает сам себя. А любовь вечна. Бог есть любовь.